Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-пользователи, YouTube-видеозрители. Мы находимся в центре Сангейт. Меня зовут Майкл Мелихов, руководитель центра. Рядом со мной сидит Владимир Гольдштейн, писатель-публицист и автор программы, которая называется «Антология тайм». И сегодня мы поговорим об одной очень интересной загадке, Эту загадку, так сказать, нам дал наш радиослушатель, YouTube зритель, который предложил э, задать такой вопрос Владимиру. Ну и сейчас мы об этом говорим. Это событие произошло в середине 20 века. Она называется Перевал, загадка перевала Дятлова. Ну и вот сейчас Владимир с нами. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я не случайно сегодня отдел такую рубашку темную и такое же галсту, потому что, в отличие от всех остальных событий, о которых мы говорили до сих пор, сегодня речь пойдет не просто об аномальном явлении, а, увы, о самой настоящей трагедии, которая вызывает, если честно, лично у меня состояние определенного ужаса. То, что случилось в 59 году прошлого века, вот в середине, по сути, прошлого века, как сказал Майкл, приблизительно в ночь на 2 февраля, предположительно ночь на 2 февраля 1959 -го года, но иначе, как трагедия, назвать нельзя. Многие об этом слышали, но я, тем не менее, коротко расскажу о том, что же такое загадка перевала Дятлова. Речь идет о группе туристов в составе 10 человек вначале, которые собирались покорить гору Атертен, и, кстати, название это переводится с языка анти «не ходи туда», и это был туристический маршрут в самой высшей категории сложности в то время. Действие это происходило, происходило на Северном Урале, и в группе были очень опытные туристы. Руководителем группы был Игорь Дятлов, очень опытный также турист, имевший разряды. Человек, который не раз ходил в горы, и, собственно, именно его именем потом... Было названо, было названо это событие, и все, что там случилось. И затем сам перевал получил в память о туристах погибших, имя перевал Дятлова. Так вот, они собирались пройти по маршруту определенному туристическому, покорить эту гору, затем вернуться к месту своего пребывания в Свердловск. Но случилось совершенно непредвиденное. Они в то время, когда должны были выйти на связь, на связь не вышли. Начались поиски, и в результате, в конце концов, были обнаружены их тела целыми там, серьезными поисковыми группами. Все они погибли, причем э, речь шла не о замерзании, а о том, что у, у ряда туристов, у, по крайней мере троих из них, были найдены серьезнейшие телесные повреждения, однако без повреждения мягких тканей. То есть это были вот, внутренние повреждения, кровоизлияния переломы редер. Ну а потом уже речь шла о замерзании. И таким образом э, судмедэксперты, которые занимались расследованием этого дела, сравнивали вот, травмы, полученные этими людьми, этими туристами, сравнивали с тем, как вот, с ударом, который получает человек, когда он сталкивается, и, точнее с ним сталкивается грузовой автомобиль, его отбрасывает, вот, и он получает внутренние травмы. Вот какой силой э, все эти были внутренние, так сказать, повреждения. Причем интересно, что на их лицах, буквально на всех этих погибших людях застиг... было выражение неописуемого ужаса. То есть что-то было такое совершенно непонятное, невероятное, что привело к их гибели. И до сих пор это пока загадка. Да, это до сих пор загадка, несмотря на множество версий, о которых мы сейчас поговорим. Ну, начать нужно, наверное, с того, что, как я сказал, да, Володя, еще один момент. Все это дело произошло ночью, под утро. Причем интересно, что зимой, что заставило этих людей просто вылететь из палатки? Причем, да, я сейчас об этом скажу. Да, не одета. Значит, я сначала хотел просто сказать о том, что место, куда они отправились, не зря называлось, называется сейчас, наверное, это в переводе языкоманте ⁇ не ходи туда ⁇ и оно считалось проклятым у народа Манси, у местных жителей, совершенно непригодным для охоты. И по легенде, там когда-то погибли как раз вот 9 охотников в Манси. с тех пор они туда не ходили. И по данным уже современных исследователей, именно в этом месте, на Северном Урале, находится определенная аномальная зона со знаком минус, где ну, происходит, скажем так, отток энергии, будем так говорить, и, наверное... Вот э, то, что произошло с туристами, могло быть в какой-то степени связано с этим. Сейчас. Паузу, потом я Сейчас, у меня тут Сейчас Теперь вот то, о чем упомянул Майкл. Действительно, ситуация там была такая, что когда нашли палатку, стоящую на склоне горы, то она была разрезана. И с помощью специальных разрез, разрезанного ножом была палатка. С помощью специальных исследований что в того времени было установлено, ну это было уголовное дело, естественно был большой шум, было установлено, что туристы разрезали палатку изнутри и покидали ее в панике, кто в чем попал, одет, вот, одеты они были совершенно разношерстным образом, кто-то в чужом носке, кто-то вообще был почти босиком, то есть они в панике выбегали из палатки, причем сигнал о том, что что-то страшное происходит снаружи, очевидно, дал один человек, потому что на пологе палатки был обнаружен брошенный китайский фонарь, то есть в темноте кто-то вышел, что-то увидел, дал сигнал находящимся внутри, затем они в панике покинули палатку и направились вниз, от палатки в сторону леса, где затем уже они пытались каким-то образом греться, часть людей пыталась вернуться в палатку, но были обнаружены они замерзшими, поиски продолжались в течение февраля-мая 1959 -го года и к маю были обнаружены все тела. Еще один интересный момент, во время исследования было выяснено, что во-первых на одежде некоторых участников имеются следы радиоактивности небольшие, а во-вторых Кожа у трупов имела некий такой еще и фиолетовый оттенок, который совершенно невозможно было объяснить естественными причинами. Ну, нужно сказать, что туристы в то время, как и, может быть, и в наше время, не слишком прислушивались к поверьям местных народов. Вот не ходи туда, проклятая гора. А если еще прибавить к этому, что поход был приурочен к 21-му съезду КПСС, становится совершенно понятно, что вряд ли... Такие вещи могли кого-то остановить, могли остановить Дятлова. Ну, теперь, наверное, можно постепенно перейти к версиям о том, что же случилось. Версии действительно самые разные, от естественных до конспирологических и до паранормальных. Но ни одна из этих версий, хочу сказать сразу, не объясняет полностью, что же тогда случилось в эту морозную ночь. А мороз был порядка 30 градусов, может быть чуть меньше. То есть было очень-очень холодно, но ну, еще раз повторяю, повторюсь, действие происходило на Северном Урале, на заснеженном склоне горы Атартен. Так вот, по поводу версий. Самая первая версия, которая пришла людям, нашедшим остатки этой экспедиции, был сход снежной лавины. Но ну, совершенно непонятно при этом, во-первых, каким образом лавина могла не разрушить палатку. Палатка стояла, ее нашли стоящую, загребленную на лыжных палках, только, как я уже сказал, разрезанную изнутри. Во-вторых, совершенно не ясно, как, как лавина могла нанести такие телесные повреждения, причем избранным людям. То есть у кого-то телесные повреждения причем были серьезнейшие, внутренние серьезнейшие телесные повреждения. Разрывы органов. Разрывы органов, внутренние кров кровоизлияния, переломы ребер и так далее. -то, у кого-то повреждения были менее сильные, у кого-то их не было вообще и смерть наступила у этих людей из-за замерзания. Ну вот, в частности, протокол вскрытия одной из участниц экспедиции Дубининой. И вот о чем идет речь. Обширное кровоизлияние правых желудочек сердца, множественный двусторонний перелом ребер, обильное внутреннее кровотечение в грудную полость причинены воздействием большой силы. Это только вот один из примеров. В то же время, как я сказал у других участников, Вообще было только замерзание и никаких серьезных телесных повреждений не было. Но складывалось ощущение у всех участников поисковых групп, что действительно была какая-то ну, совершенно страшная, ужасающая, непреодолимая сила, которая воздействовала на участников этой экспедиции, которую преодолеть они не могли. Вот выдержка еще из заключения Следственной, следственной комиссии, которая расследовала эту трагедию. Главной загадкой трагедии остается выход всей группы из палатки. Единственная вещь, как я уже сказал, кроме ледоруба, найденной вне палатки, китайский фонарик на ее крыше, что подтверждает вероятность выхода одного одетого человека наружу, который дал какое-то основание всем остальным поспешно покинуть палатку. И вот в конечном счете, перед тем, как мы перейдем сейчас к версиям, вот заключение, очень нестандартное заключение, которое стало итогом уголовного дела.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 Кстати, после того, как уже следственное дело было завершено и по настоянию родственников были, все были отдельно в открытых гробах похоронены туристы, хотя э, руководство, э, руководство того времени настаивало, что похоронить их в братской могиле, в закрытых гробах и так далее, но дело получило слишком большую огласку, уже невозможно было это скрывать, поэтому похороны прошли в Свердловске достаточно при большом очень стечении народа, достаточно открыто, и уголовное дело было частично засекречено, поскольку там были обнаружены следы радиоактивности, и, видимо... Руководители того времени решили, что может идти речь о причастности каким-то образом группы к испытаниям ядерного оружия. Ну, в общем, испугались. Но потом все это вновь было рассекречено. Дело осталось в архиве Свердловский в ограниченном доступе, но оно существует и сегодня. То есть оно никуда не исчезло, все эти данные есть. Ну и теперь самое время перейти к версиям того, что случилось. Как я уже сказал, версии... От естественных до самых экзотических. Ну, я уже упомянул в отношении версии, связанной с лавиной. Там есть еще один момент. Совершенно непонятно, если это была лавина, почему туристы отходили от палатки прямо вниз. Ведь по всем правилам, если это лавина была, должны были не отходить в сторону. Ну, и это была, как я уже сказал, очень опытная группа. Опытный очень руководитель у них Игорь Дятлов. Кстати, смерть которого наступила буквально одним из первых, как потом выяснилось. И допустить такую ошибку он не мог. Потом туристы пытались отогреться с помощью веток, нарезанных веток, там был костер, они пытались, часть из них пыталась вернуться в палатки, смерть настигла их на пути от этого ельника, где они, в который они спустились, вот смерть застала их прямо по дороге, в неестественных позах, то есть что-то такое непонятное и страшное, какой-то фактор продолжал, продолжал действовать. Все они были, как я уже сказал, одеты то, как попало, чья одежда была одного на другом. Очевидно, они переносили раненых и пытались каким-то образом спастись. Ну, представьте себе это вообще эту ситуацию. Глухая, глухая местность, совершенно окруженная тайгой. Гора, масса снега, температура минус 30. Лес, ну, как я уже сказал, лес. Никаких, естественно, средств связи у них не было. Никаких раций. Я уже не говорю о наличии чего-то напоминающего телефоны. В 1959 году прошлого века, то есть полная изоляция и невозможность позвать на помощь. И вот в этой ужасной ситуации что-то еще происходит совершенно страшное, продолжает происходить после того, как случилось ночью, и по одному постепенно туристы погибают и замерзают. Ну вот на ваш взгляд, Майкл, вот какая версия вот в первую так сказать, очередь приходит на ум, если перечислять версии, Естественные, неестественные, паранормальные, конспирологические и так далее. Вот Как вы считаете? О чем можно вообще говорить? Ну, здесь есть, на самом деле, версии такого эзотерического, будем говорить, плана, потому что известный офтальмолог Эрнст Молдашев, который бывал в тех краях, естественно, и который имеет тоже свое мнение, он говорил о том, что одна из версий, еще раз, в том месте находится гора, вот это, которое, о которой мы говорим, она, если издали смотреть, оно представляет собой пирамиду. И вот это очень и очень наводит нас на интересное размышление, потому что пирамида, оно, это может быть или естественное сооружение, или может быть искусственное сооружение, если да. И один, кстати, из погибших, он вырезал Ножом, успел вырезать ножом, здесь аномалия. Имеется в виду аномальная зона, имеется в виду о том, что э, какая то наведенное излучение. И, в общем-то, он проводит аналогию, Молдаша проводит аналогию с горой Кайлас, где тоже, которая напоминает пирамиду, и вообще-то седьмая чакра Земли считается. Э, и там есть на одном из склонов горы Кайлас находится прямо вот искусственно другим объяснить нельзя, очень и очень похожее искусственное сооружение, которое точно маленькая пирамида, которая находится на горе Кайлас, которая сама по себе пирамида. Так вот, что сделал Молдашев, Он взял, допустим, диаметр земли и разделил на 6, и получил 666, 4 шестерки. Высота горы Кайлас – 6666 метров. Расстояние от горы Кайлас до Стоунхэдж 6660 километров. 666. Точно такой же, как и до Северного полюса. То есть здесь есть очень и очень много совпадений нумерологических, я еще немножко расскажу об этом, эм, которые могут говорить о том, что... Эм, Какие-то источники излучения и вот наведенные вот эти вот э, источники излучения могли привести к тому, что именно объяснить то, что у людей э, внутренние органы могли по полопаться, потому что это, ну, э, есть, в общем-то, физики могут это объяснить, сейчас не будем вдаваться в детали, но вот одно из таких объяснений, но еще раз это не подтверждено, это просто как одна из гипотез. Ну, если упомянуть другие гипотезы для того, чтобы быть уже достаточно, так сказать, охватить всю, вот все гипотезы, быть более компетентными в этом, то помимо лавинной версии существует версия о том, что это спецслужбы. Советского Союза расправились с ними, потому что они стали неожиданными свидетелями, незапланированными свидетелями испытания некого оружия. Идет речь о вакуумной бомбе, нейтронной бомбе, хотя совершенно непонятно, откуда это могло все появиться в 1959 году. И вот, так сказать, была заслана спецгруппа, которая с ними расправилась, не оставив никаких следов после себя, и все это было замаскировано под естественную смерть. Нужно сразу сказать, что то совершенно непонятно еще раз характер телесных повреждений, потому что не было повреждений мягких тканей наружных. При любых внешних ударах, при любом внешнем воздействии, если бы, ну, грубо говоря, их убивали, избивали и так далее, это обязательно было бы. А при этом были серьезные повреждения внутренних органов. Ну, если мы говорим уже о такой версии, то тут ничего удивительного, на мой взгляд, и нету, потому что еще во время войны как известно, Гитлер тоже разрабатывал э, бомбу, которая могла бы э, погубить, в общем-то, весь мир. И там были очень и очень серьезные разработки. Это было в 40-х годах. Поэтому вполне вероятно, что на тот момент, естественно, засекречено, э, могли испытывать какое-то оружие и, в, в большом Советском Союзе. А если это вакуумная нейтронная, тогда это может и объяснять вот, то, что вот такие вот травмы такого рода были. Еще раз, это непонятно, это, еще раз, никто этого не знает, но одна из версий, которая могла бы это объяснить, есть еще другая, совсем-совсем эзотерическая, но я об этом скажу в самом конце. Ну вот по поводу еще раз воздействия оружия, тут еще один есть вопрос. Выходит, у этого оружия было какое-то совершенно избирательное воздействие, потому что часть туристов получили смертельные внутренние травмы, как я уже сказал, а часть были совершенно не повреждены. Наведенное тела. излучение могло быть, они могли быть в разных... То есть это какой-то пучок наведенный, и мы не знаем. То есть люди могли быть не в зоне по, по, по, вот этого пучка, где-то на границе. Ну, Тоже могло быть, это такое... Этого, могло это, быть, но не вот насколько... Мы знаем сегодня в наше время такого оружия нет, то есть мы как бы не, не знаем о нем Поэтому ничего. это и есть гипотеза. А, да, да. а выходит, что в пятьдесят девятом году Советского Союза такое оружие было, что очень вызывает вопрос. Испытание было, но ну, да. Наверное, что-то было не, так, не туда пошло. Еще раз это одна из версий. Одна из версий, Да. да. Ну еще одна версия экзотическая о том, что произошло нападение. Снежного человека или снежных людей. Но опять это все о том же. Непонятно, почему тогда такой избирательный характер травм. Следующая версия говорит о том, что, ну вот как я уже сказал, это об испытании оружия мы уже поговорили, о том, что была гибель, гибель произошла от рук Манси, но эту версию следствие потом исключило, потому что Манси дружелюбный народ, они хорошо очень относились к русским в то время приходящим к ним в топище и потом выяснилось, что, в общем, никакое, никакого основания под этой версией нет, хотя сначала она была принята следствием как рабочая, затем шла речь даже о ссоре между туристами, версию эту тоже потом сняли, об убийстве сотрудниками Ивдельлага на бытовой почве, Ивдельлаг – это лагеря, которые там вокруг находились, в которых сидели заключенные, о том, что это беглые заключенные могли сделать, но это тоже оказалось совершенно несостоятельным, в такой мороз никаких побегов заключенных не было и вообще не было в тот момент беглых заключенных, как тоже потом выяснили следственные органы. Ну и мы неминуемо а все равно постепенно переходим к версиям о паранормальных явлениях. <туроррес> Наш слушатель, зритель задавал вопрос, что же я считаю, вот мое мнение о том, что же случилось. Я считаю, что на мой, вот лично на мой, так сказать, взгляд, без паранормальности там, на мой взгляд, не обошлось. То есть там что-то произошло на самом деле аномальное. И вот этот ужас неописуемый, который был и на лицах туристов, как сказал Майкл, и вот эти повреждения, и тот фактор, который в ужасе заставил их самим разрезать палатку, то есть обречь себя на в общем, замерзание постепенно изнутри, распороть палатку ножом, выбежать, чем попало на улицу, и побежать куда-то вниз по склону в холодный лес где непонятно было, как им удастся спастись в мороз, и потом они все это пытались сделать, и потом продолжающееся действие этого фактора уже на них после того, как все это случилось. Вот все это, на мой взгляд, однозначно говорит о том, что там произошло нечто аномальное. Ну, дорогие друзья, Владимир, я полагаю так, первая часть нашей программы уже подошла к концу. Дело в том, что у нас мы немножко ограничены по временем, поэтому давайте мы сейчас эту первую часть закончим и мы вернемся к развитию этой гипотезы. И у меня есть тоже очень много чего добавить. В следующей нашей программе это будет вторая часть. Речь идет о таинственной загадке середины 20 века, которая называется Перевал Дятлова. Что же там произошло? Спасибо большое. Спасибо, до следующей встречи. Всего доброго. До свидания.